Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и как вы знаете, несколько месяцев назад вышли видеокарты 1060 обновленных ревизий с пропускной способностью памяти в 9 гигабит в секунду. И у большинства пользователей остался незакрытым вопрос, а что даст увеличенная скорость памяти непосредственно в играх? Стоит ли переплатить, и взять какую-то дорогую карту новой ревизии с этими самыми 9 гигабитами, или взять более дешевую 1060 и сэкономить, ничего, собственно, не потеряв? Это я и решил проверить, поскольку в моих руках оказались как раз-таки две карточки 1060. Обе карточки, к слову сказать, я покупал в немецком магазине Computer Universe. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Одна карточка от фирмы Gigabyte это Aorus первой ревизии, то есть с теми самыми 9 гигабитами в секунду, с высокими частотами по графическому процессору, с достаточно мощной системой охлаждения, которая занимает целых два слота, а также с наворотами в виде подсветки, бэкплейта и так далее. А вторая карточка достаточно простая 1060 Dual от фирмы Asus, которую лично я люблю за компактные размеры и за ее дешевизну. Тут Нету никакой подсветки, нету бэкплейта, в общем очень бюджетная карта и также у нее достаточно низкие частоты по графическому процессору, да и охлаждение куда более простое. Ну вот если, друзья, мы взглянем на стоимость данных карт, то первая стоит порядка 377 евро в магазине Computer Universe. Это без скидки и со скидкой 317. Вторая же карта без скидок стоит 283 евро. То есть разница в цене между картами колеблется от 93 до 33 евро. В зависимости от того, успеете вы их урвать со скидкой или не успеете. Или же если переводить все это на наши российские рубли, то разница колеблется от 2,5 до половиной тысяч рублей. Так что, как вы понимаете, разница не маленькая. Что касается самих карт, то гигабайт тестировался в оверклокерском режиме, с частотами по графическому процессору в игре до 2000-2050 МГц. Что касается Asus, то там также оверклокерский режим, но частоты были скромнее. В игре порядка 1900 МГц. Я специально не стал приводить карты к одной какой-то составляющей, потому что цена их, как вы понимаете, складывается в том числе из вот этих 100 МГц разницы по графическому процессору. Все характеристики карточек вы сейчас видите у себя на экранах, можете сравнить их отличия. Ну да ладно, давайте посмотрим, будет ли эта разница хоть как-то влиять на FPS в играх. Итак, первая игра, как обычно, Battlefield 1. Все настройки на максимуме, шкала разрешения стоит на 100%, что касается карты, то это моя любимая тень гиганта на 64 человека. И разница здесь совсем не та, которую я бы хотел увидеть. 76-78 кадров у старушки Asus и 82 кадра у новой Aorus первой ревизии. Да, вы можете сказать, что это мультиплеер и что что-то можно списать на неповторимость игровых моментов, но, друзья, я тестировал это в течение двух полных карт, то есть это более часа игры на каждой видеокарточке. И результат получался в целом одинаковым, то есть средний FPS оставался Одним и тем же. Вторая игра Mass Effect: Андромеда. Настройки также ультра. Начальная миссия: высадка на планету. Тут отрыв в целом такой же, то есть 57-58 кадров у нового Ауруса и 52 кадра у Асуса. Данную разницу можно списать даже не на новую память, а на более высокие частоты заводского разгона первой из карт. Так что также для меня не впечатляющие 6 кадров. Следующая игра более старая, это GTA V, ультра настройки, шкала разрешения не трогалась, синхронизация была выключена, а сглаживание стояло лишь MSA 4 И опять-таки разрыв между картами несущественный. Аурус быстрее буквально на 4 кадра. 55 против 51. А в собаках вторых, на ультра настройках, разница и того меньше, порядка двух кадров. Да, конечно, тут немного сложнее создать схожие условия, но участок дороги подбирался один и тот же, тестировалось все с одного сохранения, так что все делалось для того, чтобы минимизировать какие-то отличия в игре. Ну и напоследок, конечно же, Ведьмак третий. Ультра настройки, настройки Hairworks максимальные, и, собственно, опять-таки, вообще никакой разницы. При том, что я бегал по одной и той же улице в Новиграде, используя один и тот же сейф, но, как вы видите, разница в FPS в лучшем случае в один кадр. И это в лучшем случае, ну а если учесть все погрешности и прочее, то скорее это можно списать на погрешность. Многие из вас, друзья, скажут, что, наверное, новая память, влияет на минимальный FPS, но также могу вам продемонстрировать табличку соответственно всеми этими играми влияния почти никакого нету что касается еще одного аспекта то есть времени кадра то здесь также никакой разницы нету к сожалению правда не удалось мне провести полноценные тесты на эту тематику потому что карты уже нужно было отдавать их новым владельцам вот, многие также могут сказать, что есть смысл покупать более дорогие карточки из-за более хорошей системы охлаждения. Но и тут на самом деле спорный вопрос. Аурус с его системой охлаждения, которая занимает два слота, грелся до 61 градуса. Asus же с его простой системой охлаждения грелся до 66, то есть обе температуры вполне приемлемые. А можно сказать, что температуры в целом до 80 градусов для 10 линейки это более чем нормально. А на полных оборотах вентиляторов данных двух карт разница вообще уменьшалась до самого минимума, то есть до 4 градусов в среднем. Единственное, что шум от Asus а стоял, конечно же, как от электролобзика. Но на самом деле, я не думаю, что кто-то будет выкручивать его систему охлаждения на 100%, потому что это не имеет никакого смысла. То есть 40 градусов никому не нужно по графическому процессору. Это очень-очень мало, и в этом нет никакой потребности. Единственное, если вы, наверное, занимаетесь майнингом. Итак, давайте же делать выводы, друзья, что мы увидели из данных теста. Из пяти протестированных игр в двух результата не было почти вообще еще в трех результат не превышал 5 кадров, что явно не укладывается в разницу в цене порядка 6500. И также нужно отметить, что в данной разнице сидит и разница в частоте графического процессора порядка 100 МГц. Так что в общем и в целом вывод по новой памяти такой. Память с 9 гигабитами в секунду для игр это просто ненужная трата денег. То есть в играх, сколько бы то ни было значительного прироста, вы не увидите. Да, конечно, если у вас есть возможность купить карточку с 9 гигабитами в секунду по цене обычной, то, соответственно, это имеет смысл сделать. Но покупать ее по полной стоимости я лично смысла не вижу, потому что вы получите то же самое. Ни на FPS, ни на время кадра, ни, соответственно, на минимальный FPS это никак не повлияет. Всем еще раз спасибо за внимание, друзья. Если видео вам понравилось, было для вас информативным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями, быть может для них это будет также интересно. Все карточки покупались в немецком магазине Computer Universe, так что если вы хотите их приобрести, то ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!